Мы хотим uh, упаковать все подарки на Новый год, uh, в общем, упаковать красивенько. Мы подумали, что очень дорого стоит упаковочная бумага, тем более вести упаковывать персонал. И Мы нашли выход, мы сейчас выберем обои и упакуем обои. Нам будет один ролл, около 500 рублей, и хватит на все подарки, потому что мы в этом году решили взять большой-большой сюрприз, детка, и у нас более 12 подарков. Это там очень большого мучения, мышления. мы в общем определились, мы возьмем вот эти обои, поскольку, расскажу вам секрет, они постельные цвета, цвета постельные, плюс, видите, разные полосочки разных цветовых гамм, поэтому к ним подойдут любые ленточки, и подарочки мы все в эту бумагу, но они будут лишаться разными ленточками. Итак, мы вернулись из магазина. Мы купили вот такие обои. Также мы нашли а, упаковочный набор. В него входит три вида бумаги для упаковки, три вида ленточек и шесть вот таких красивых цветочков. А, также нам потребуется клей, скотч и ножницы. Ну и, конечно же, самое главное, это наши подарки. Итак, приступим к упаковке. Вот такую гору подарков нам сегодня нужно с вами упаковать. Итак, для начала нам надо встретиться. Итак, что мы видим? У нас в обоих 10 метров, а здесь я вот даже, не знаю, глаз, наверное, 50, 50 на 80, где-то так. Вот, и получается, что такой бумаги хватает всего лишь на один подарок. А наша упаковка стоит 264 рубля, и не всего лишь 3 таких бумаги. То есть мы сможем упаковать всего лишь три подарка. Ну, вот вам, пожалуйста, это, я считаю, что это не очень удобно. Так, вот. Сколько же он прозрачный, его не видно? Можно не проживать. Вот как раз банточка. Теперь ее нужно украсить ленточкой и бантиком. Так, будем делать красивый такой вот бантик. мне было сказать в самом начале о том, что желательно бы иметь какую-нибудь проволоку. Ну, можно ниточку, леточку тоненькую. Сейчас покажу, почему. Лучше всего, конечно, удобнее проволочку. В общем, мы делаем бантик. Мы связываем. Нам нужно его вот так прокрутить. Точнее, вот здесь у меня открутить. Восемь раз. Раз, два, три. 8. И обрезаем. Обрезаем чуть-чуть с нахлёстком. Теперь мы вот что делаем. Мы вот так здесь раз отрезаем ножничками. Два отрезаем ножничками. Три. Четыре. эти два захвата у нас единица и продеваем просто Вот наш цветок. И вот мы устанавливаем. Сейчас его будем крепить вот сюда. Хура! Я это сделала! Я запаковала 11! 11 подарков сама! Классно, на новый подарочек! И теперь надо только найти место, где их всех спрятать. Итак, мы запаковали, пробовали сами в обои и в упаковочную ленту. Что у нас получилось? Значит, в по обои мы упаковали 8 подарков. И у нас еще осталась половина рулона. А в упаковочную ленту мы запаковать смогли всего лишь три подарка. А набор упаковочной ленты нам обошелся в 264 рубля. А один рулон нам обошелся в 500 рублей. Получается, что выгода больше, чем в два с половиной раза. Все обоими? Ну, давай. В общем, мы пришли к выводу. Пользуйтесь обоями! Не надо пользоваться упаковочной. Не смотрится как-то дешево. Просто блестит и все. А это стильно можно встать. Очень клевая идея. Все наклеить не ленточками, а какими-нибудь веревочками, или как называется? Тесьма. Тесьмой. О, Тесьма. будет так смотрится. Еще можно Как быть, тортики быть, будут смотреть. Маленькие такие открыточки. Там сердечками можно подрезать. Можно Илона. фоточки. Можно фоточки, блядь. Будет очень круто, классно смотрится. И на самом деле это не дорого. Малыш, потому что приятно. вот мы купили ленточку, мы смогли в средние подарки попасть. То есть им можно попасть средние, либо маленькие. А большие туда, да? не поместимся. У нас много больших подарков. И это и вас из ремонта остались. Я уверена, у вас какие-нибудь обои с ремонта сто процентов остались. Ура! Ура! Это пойдет на дубли, да? У тебя, давай, человек. Ура! Три, <связи> четыре. <связи> <связи> <связи> Сколько подарочков? У меня, ну, один подарочек всегда, один Новый год, один подарочек. А столько много было когда-нибудь? Нет, я всегда об этом не стал. У меня будет много подарочков, они будут все такие красиво упакованы, И я такая сижу. Я там подарок. И так, знаете, как в фильме "Свечение"? Ду -ду -ду -ду -ду.